всем здравствуйте май месяц у нас продолжаем охоту на косулю вот такой плешивый он выглядит наполовину уже выленил А, вон к нему еще один пришел. Я думаю, он от нас бежит. Попробую выйти. Вот они, короче, в кустах там. Блин, в лес заходят. Если не спугнул ветер от них Не успеваю В общем за ними Друг друга бегом гоняют Сейчас где-то вот по вот этим вот кустам Последний раз Видео мелькнули и не знаю То ли один все-таки уже убежал То ли так в паре Они там идут Видео одного Месте, тогда есть шанс еще ближе подойти бдительность у них притуплена а если он уже один то он будет идти поосторожнее а так-то по идее он должен вернуться сюда ко мне изначально он шел сюда потом его второй отвлек территории сейчас потихонечку пойду вперед знаю видно нет но в общем вон он стоит прямо ко мне повернуты ветки шоркает попробую выйти все-таки сюда идти Я буду еще пробовать тогда смещаться вот какой-то он колодец нашел воды мало и грязная вот сейчас опять там вода меня сразу спалит вбиваю я за ними одного где-то потерял а вот коза да, которая бежит и пытается отделаться вот от этого а вон и второй там в общем месяц май А ведут они себя как будто у них любовь Ну, этот с деревом любовь играет Нет, природа берет свое Ладно, пошел я за вороном ушел я, это в общем за ними метров четыреста прошел Может я их сейчас и еще обрежу раз или не раз судя по тому как они двигаются <coughs> бегут они далеко ну вот так вот вот так вот в общем по следам косули ну ролики так и будут наверное, называться охота на косулю потом какое-то название к ним придумаю по-другому переименую а пока вот так вот, фото-охота и видео-охота уже начал переживать, что но найти не могу сразу я сильно далеко ушел и лез зеленый его и не видать забирал просто я его от кобылы Он сильно не хотел уходить с ума сходил Думал вдруг туда и рванул, да, красавец? ого ты молодец. Дождался. Дождался, молодец. Без мяса, я без мяса просто я хожу, просто. Поедем дальше, да? Встает ворон, да? За деревьями. расстояние это не вот. Это на камеру еще далеко. Никак не хочет Чуть не симметричные Чуть не симметричные В общем Стало место Только ушел Где козел Вернее, где два козла было и коза. О, дальше опять пошел. И сзади сразу козел заорал. Ну, в мою сторону, как бы двигаясь, посидел, думал, выскочит. Не выскочил, пошел в сторонку куда-то. Немного. В общем, прогнал он того козла, который с лохматыми рожками более лохматыми был. У этого, вроде, тоже в итоге потом один показалось мне, еще часть волосатый. И, в общем, проскакал я полем, наверное, я километр почти проскакал по ходу ихнего движения. Не такая проушина хорошая, смотрю в лесу, думаю, сейчас я ее же тоже, чтобы проскакать мне по лесу шагом все равно хожу, чтобы побыстрее было. Время мало остается. И, в общем, про уши на заскакиваю козел этот козой. И, в общем, я их еще дальше угнал. Вот так вот. вот. Ну, едем дальше. Опять проскочил, да, ворон? В общем, все лежат по краю вообще. По краю, либо он сейчас он там он где-то с леса выскочил. На канистру мы на какую-то наехали. Не хотят в дождик ходить. Но я сам тоже предпочитаю в дождик дома сидеть. Дворников у меня на очках нет. И совсем не комфортно ездить. Но поехали мы фотоловушки флешку поменять, с другими настройками туда сейчас поставлю. То что-то она мне ничего не шлет, не дает о себе знать. Как будто там зверя и нету. Ладно, едем дальше. Включение прямое с коня. Вот такие вот находочки у нас. Это, наверное, прошлый год, да, урон? он От нас как убегал, так их стрёс. Так. Не упасть, главное. Главное не упасть. Главное не упасть. Блин, жалко. Мышами погрызены. Вот такая красота была. Вот такая красота. Ворон как ты думаешь, ну-ка ищи, ищи давай, давай, бери запах и мы его найдем потом осенью, да, вот так вот, -от. а рюкзака опять у меня с собой нет сегодня, но я их точно не брошу, сейчас как-нибудь возьму и до знакомого места доеду, там оставлю. Тут не знаю я, где, где мы сейчас находимся. Примерно только направление. Но вот так вот меня это порадовало. Редко я их нахожу. Блин, Блин так сел удачно с ними. На коня проехал метров 500. И там два козлика идут. Вроде рогатые. Пытались податься то, что сейчас попробую на край выйти смотреть, подкрадываться, конечно, хорошо. Нет, коза. Пурак этот козу гоняет. И стоит с довольным видом. Я как молодец. Что у них за мода-то такая заберется прятаться Блин, парисим. Сейчас проеду еще вперед. Бежал, в общем, он влево туда куда-то из леса выбегает Чего у него на уме не пойму Решил ворона, что ли, с под ветра обойти не пойму что они все вытворяют так, ну коза меня увидел а нет, это тоже вроде рогатый только-только рожки пытаются расти у него Едем дальше, пока не стемнело. Чем больше сейчас на местность, смотрю, тем она для меня совсем незнакомая становится. Так, ворон у меня стоит. Ну, в общем, что еще где будет. Включусь. Ну, а пока вот так вот. Ну и что вы думаете? Приехал я со сменной флешкой. Ну, в общем, флешку-то я сменил, да. А вот ту, что была в как-то случайно выронил куда-то. Блин. Вообще не вижу. маленькая черненькая флешка там должно быть наверное куча зверья И я ее потерял ну вот где-то вот здесь вот я с ней сидел доставал из фотоловушки О, вот она Ух хорошо, хорошо то хорошо. Ну все, сейчас поставлю. И домой. Козлики раскричались. Так, ладно, сейчас отключу вспышку, а то они меня спалят. Но если что еще засниму, то засниму, если не засниму, то всем пока!